Всем привет, дорогие подписчики, зрители гости моего канала. С вами, как всегда, я, Мидл Рей. И сегодня у нас новый видеоролик, в котором мы с вами сравним двух новых романтических бравлеров в нашей игре. Это Гейл и Вольт. Этих персонажей, к сожалению, у меня нету. Потому что ни первый, ни второй Бравл Пас... сезон Бравл Пасса я не покупал. Но второй сезон я планирую купить. И надеюсь, что вот этот молодой человек скоро появится у меня во вкладке Бойцы. Итак перед началом видео я попрошу вас подписаться на мой инстаграм на группу вконтакте ну и конечно же поставить лайк под этот видеоролик и подписаться на канал если вы еще этого не сделали потому что 45 человек смотрят меня без подписки это довольно таки обидно но будем исправлять этот показатель и давайте я расскажу критерии по которым я буду оценивать данных персонажей дальность, дальность атаки это первое Второй это урон вблизи, третий это урон вдали, потому что, э, например, после ребаланса Гейла его урон вдаль немножко увеличился, потом за сколько секунд убьет его э, робот, который умеет стрелять в испытательной пещере, потом за сколько секунд он убьет всех маленьких роботов, без использования ульты Маленькие роботы, если что, это не вот эти, которые в самом верху их много А вот эти вот роботы, которые здесь у нас присутствуют И максимальный урон по всем роботам вместе с ультой за одну тычку Например, и сколько он дамажит всего Мы это и узнаем Давайте тогда сразу же приступать и начнем проверки всех. Точнее, начнем проверки с вальта. Итак, все, как мы видим, давайте будем мерить весь урон атаки довольно-таки относительно. Давайте становимся здесь в угол, просто в край, и смотрим, докуда долетает его атака. Как видите, она долетает вот до сюда. Следующий критерий, к которому я бы хотел, так сказать... Уделить внимание Это урон вблизи У э, вольта Это 1200 Вот, то есть, ну не учитывая Того, с какого расстояния он бьет Даже при помощи Его второй силы Он только дает себе Ускорение Так, э, давайте теперь посмотрим Урон вдали у него Урон вдали у него также 1200 Это не будет действовать Как у Гейла вот, следующее, это у нас ульта, и за сколько... Итак, ребята, давайте сразу же первый уровень у нас испытания. Это дальность атаки. Дальность атаки у Гейла намного больше, чем у Вольта, у Вольта или у Вольта. У же, короче. Дальность атаки вот примерно до сюда, а у Гейла вот до сюда. Поэтому я думаю, что Гейл все-таки в этом побеждает. Давайте теперь проверим урон вблизи. Какой урон он дает. Он дает 1920, это урон намного больше, и урон по его всей вытянутой тычке 1600, но это все равно больше, чем у Вольта, поэтому, опять же, балл забирает э, Гейл. Так, теперь смотрим, э, за сколько тычек нас может убить вот этот маленький робот, давайте, раз, два. Итак, опять вы видите здесь на монтаже цифру, которой э, цифра, которая понадобилась тычек нашему, так сказать, э, роботу. Теперь за сколько э, секунд Гейл сможет убить всех роботов. Так, тут вообще, ну вот, за гейла это тяжело делать, потому что. Мне кажется, что все-таки Сюш здесь проиграет, потому что немножко не такой специфики этот боец, чтобы действовать именно так. И да, все-таки бал присуждается Гилу за его скорость, так сказать всех этих роботов, не знаю как правильно сказать Итак, давайте максимальный урон по всем роботам за тычку А сейчас, ну, это, точнее мы проверяем, сколько роботов он сможет убить благодаря ульте И э, благодаря ульте и получается своим трем тычкам Так, давайте я сразу так все, всех стяну Очень мало он убил Так, давайте посчитаем сколько здесь роботов осталось. А, ну это видно сразу, что он убил двух роботов, так как эти два робота возродились. Вот, и э, довольно-таки тяжелый борьбе... Ну, точнее, как тяжелый. Э, побеждает Сюрш. Ну и как бы по геймплею Сюрш намного приятнее, чем э, Гейл, как по моему мнению. Но Гейл тоже неплох. Напишите обязательно в комментариях, как вы думаете, за кого вы... И как вы считаете, все-таки, какой грамматический браулер лучше? Вот. Я считаю все-таки, что лучше сюрш. Поэтому, если вы со мной не согласны, можете написать в комментариях, как вы думаете, почему гео все-таки лучше, чем сюрш. Давайте попробуем собрать всех, так сказать.. Смотрите, сколько человек. Ну ладно. Ну, ребята, на этом наш видеоролик подходит к концу. Я бы хотел вам высказать свое мнение о том, какой все-таки хроматический бравлер лучше. Я считаю все, что лучше это вольт, так как, во-первых, это новый персонаж и новый персонаж всегда немножко сбалансный. тем более этот персонаж имеет намного, так э -э, сказать, намного больше уровней э -э, воздействия на его игру, потому что, во-первых, неповторим концепт его ульты и вообще геймплея за него, поэтому все-таки этот персонаж... Немножко лучше чем Гейл Но при этом Гейл тоже показал неплохой Результат И я считаю все таки То что эти оба персонажа Довольно таки достойные Но все таки Сюрш пока э, На его Так сказать пике популярности Лучше чем Гейл Но на этом наш видеоролик подходит к концу Обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайки Я думаю то что Данный видеоролик был довольно-таки интересен, поэтому обязательно подпишитесь на мой инстаграм, там я обычно общаюсь со своими подписчиками. И можете подписаться на мою группу ВКонтакте, в которой всегда анонсы новых видеороликов. Всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока-пока.